В своей работе я использую современные методики, это мягкотканные техники на позвоночнике и суставах, это остеопатические техники. Данный вид лечения применяется при многих состояниях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, таких как брыжи межпозвоночных дисков, артрозы, нарушение осанки различной теологии и другие заболевания. Преимуществами этих техник является их высокая эффективность, а также, что немаловажно, безопасность и безболезненность для пациентов, тех регионов, с которыми работает доктор. Это может касаться как позвоночника, так и других органов и систем. С профилактической целью мануального терапевта рекомендуется посещать раз в полгода. Количество сеансов подбирается индивидуально. Если вы почувствовали болевые ощущения, в суставе или в позвоночнике не стоит откладывать свой визит к мануальному терапевту. Чем позже вы приходите к доктору, тем больше времени занимает восстановление. Таким образом, периодически посещая мануального терапевта-остеопата, вы бережете свое здоровье, вы бережете свои нервы, вы бережете свои личные сбережения, потому что выявление проблем на ранних стадиях позволяет решить проблему быстрее и затратить на это меньше средств. Остеопатические мягкотканные методики применяются также при заболеваниях других органов и систем – желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, послеоперационных осложнениях, заболеваниях центральной нервной системы. Эти методики могут использоваться как самостоятельный вид лечения, так и в составе комплексной терапии совместно с другими специалистами в бест чтобы записаться на прием к мануальному терапевту-остеопату в Best Клиник» на Красносельской, просто нажмите эту кнопку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Клиник», которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона. Тоже по рекомендации обратилась в Best Клиник». Меня очень удивило, что, во-первых, меня записали на следующий день. Это очень важно, когда у тебя что-то болит. Быстрая помощь. Великолепная команда врачей